Что каждый из нас еще может сделать, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста? Госдума разослала проект закона о повышении пенсионного возраста во все субъекты федерации. До 18 июля наша Ивановская областная дума должна направить свой отзыв, положительный либо отрицательный. Вообще дума, как и любой совет депутатов, представительный орган власти. Она должна представлять интересы граждан. Любой уважающий себя депутат уже давно должен кричать о людоедской природе этого закона. А что происходит на самом деле? Так называемая партия власти набрала воды в рот и молчит. Всех, кто интересуется позицией партии и отдельных депутатов, просто банят в социальных сетях. Нас такое положение дел не устраивает. Раз депутаты не хотят выражать свою позицию публично, давайте спросим каждого персонально. В любой орган власти должна быть возможность направлять официальное обращение. Обязанность отвечать на них установлена в федеральном законе. Так нас уже не смогут игнорировать. Официально у каждого гражданина есть несколько представителей на разных уровнях власти. Это депутаты государственной, областной, городской думы или совета поселения. Написать стоит каждому. Даже если считаете, что от них ничего не зависит, опыт Красносельского округа Москвы говорит о том, что это не так. Чтобы упростить каждому из вас задачу, мы заранее подготовили небольшой текст обращения, который достаточно скопировать и направить вашему депутату. Перейдя по ссылке из описания, видим документ с самим текстом, ссылки на списки депутатов и форма для обращения к ним. Просто копируем текст, переходим на соответствующий сайт и отправляем наше обращение. Например, так отсылаем обращение депутата в Государственную Думу. Во всех случаях главное заполнять обязательные поля – они обычно отмечены звездочкой. Вы можете не знать имени вашего депутата в областной думе, поэтому наша ссылка сразу ведет на поиск по адресу. Когда мы переходим на страницу самого депутата, появляется искомая кнопка «Задать вопрос депутату». Соглашаемся и заполняем все требуемые формы. Для депутата рангом поменьше все в принципе так же. Проблема может быть только если не знаете конкретной фамилии. По закону рассмотреть ваше обращение должны будут в течение 30 дней. Так что ознакомиться с позицией каждого депутата вы успеете еще до сентябрьских выборов. Кроме обращений, не забывайте оставлять подписи на сайте pensia.org. Таким образом, вы будете в курсе, если кто-то из проголосовавших за повышение пенсионного возраста решит избираться вновь. Подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео, давайте вместе выводить жуликов на чистую воду.